Чем отличается миллионер от миллиардера? Привет, дорогие друзья! С вами на связи Александр Андреянов, и этим видео мы поговорим о очень интересной теме, чем же отличается миллионер от миллиардера. Каждый из вас, я думаю, когда-нибудь, хоть раз в жизни, но мечтал стать миллионером, а лучше миллиардером. И интересен тот факт, что я в своей жизни не так много встречал миллиардеров, и были в моей жизни миллионеры, так вот настоящие миллионеры мне объяснили, чем отличие миллионера от миллиардера. И э, мне очень интересно ваше мнение, я бы вас сейчас спросил, как вы считаете. Но поскольку у нас нет интерактива, то я вам открою этот секрет, а вы напишите под этим видео, согласны ли вы и было ли это видео для вас полезно. Итак, чем же отличается миллиардер от миллионера? На самом деле, различие очень простое, и оно умещается всего лишь в одном предложении – миллионер живет так, как хочет, и он может себе позволить все, что угодно. Кататься на красивой яхте, жить в прекрасном, роскошном доме и путешествовать по всему миру, кушать вкусную еду, одеваться в красивую, качественную, дорогую одежду. И самое интересное, что то же самое делает и миллиардер, но различие их кардинально миллионер все это может себе позволить в, э, снять в аренду а миллиардер этим владеет в этом только вся разница но уровень жизни их один и тот же миллиардер живет точно так же как и миллионер Но миллионер это арендует, и может себе позволить а миллиардер этим владеет в этом кардинальная разница между миллионером и миллиардером а теперь посмотрите на свою жизнь если у вас желание иметь квартиру, если у вас желание иметь машину, если у вас желание иметь домик там где-то на Гавайях, так вот первое, что я бы вам порекомендовал сначала стать миллионером. Что значит стать миллионером? Выйти на уровень сначала финансовый, то есть настолько расширить свое сознание, чтобы вы могли позволить себе кататься на яхтах, на круизах, путешествовать там шесть раз, шесть раз в году, одевать красивые одежды. Не нужно вам сейчас владеть этими машинами, квартирами и влезть в ипотеку на 80 лет. Зачем вам это надо? Друзья, станьте сначала миллионерами, позвольте себе иметь дорогие, роскошные, хорошие, богатые, красивые вещи. А потом уже с этого уровня идите на уровень миллиардера. А вы сейчас хотите этим всем владеть. Ну, пробуйте, это ваша жизнь. С вами был Александр Андреянов. Давайте поспорим, может быть, под этим видео, как вы считаете, на каком уровне вы сейчас находитесь и что вы себе позволяете. Если это видео было для вас полезно, хотя вряд ли, поделитесь этим видео в социальных сетях и приходите на программу «Энергия и денег» и будьте счастливы. Я считаю, что миллионером может стать каждый. Денег в этом мире достаточно всем. Меняйте свое сознание, прошивайте свое сознание на финансовый успех и будьте счастливы. Пока-пока.